Уважаемые читатели и коллеги, добрый день, воскресенье, 11 часов, и как всегда я в прямом эфире, вместе с вами профессор Пучков. Мы сегодня с вами поговорим о хирургическом лечении целого ряда заболеваний. Как я всегда говорю, я занимаюсь многими специальностями, но прежде всего это гинекология, хирургия, урология, колопроктология, онкология. Поэтому вы сегодня можете мне задавать вопросы по разным абсолютно заболеваниям. Давайте мы сегодня рассмотрим с вами миому матки, лечение наружный эндометриоз, кисты яичников, генитальный пролапс женский, всевозможные полипы эндометрия. Можете мне задавать вопросы по лечению желчно каменной болезни, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, различных хирургических заболеваний, толстой кишки и многих многих иных болезней. Я готов буду на них ответить. Я работаю в швейцарской университетской клинике в Москве значит записаться ко мне можно на консультацию по телефону 8 985 222 1087 это моя помощница Ольга еще раз 985 222 1087 или написать мне напрямую в директ сюда в инстаграм или в контакт так сказать я отвечаю на вопросы все сам Поэтому не обессудьте. Может быть задержка 1-2 дня, но я всегда на все вопросы отвечу. Если вдруг не получили вы ответа, продублируйте свое письмо. И я всегда отвечу вам. А также можете написать мне на мой личный электронный адрес пучков собака пучков.квсобака.мейл.ру И опять же я отвечу вам лично. Поэтому у вас есть возможность позвонить моей помощнице, написать мне в Директ, ВКонтакт или в Инстаграм и написать мне на мой личный электронный адрес. Мы обязательно получим с вами обратную связь. Пришлите мне все свои данные, обследования, все, что у вас есть, в хорошем качестве, сделайте обычные фото на телефон, прикрепите их и пришлите, опишите проблему, укажите возраст, основные жалобы, чтобы мне было понятно, о чем идет речь и четко сформулируйте вопрос, что вы хотели бы от меня услышать по тактике лечения, нужна операция или нет, какой вид операции, необходимо в данной ситуации сделать. Я, как правило, даю подробные ответы, чем можно в данной ситуации лично вам помочь. Не всегда можно дать грамотный и хороший ответ дистанционно. Вот я на это указываю. Бывают ситуации сложные. А, значит, да, и здесь нужно обязательно очной консультации, нужен обязательный осмотр, особенно это касается гормональной терапии, потому что треть вопросов а, по назначению гормональной терапии у женщин по смене, гормональной, по отмене. Я не могу дистанционно это делать. Вот, вы поймите, потому что это очень ответственное решение. Выбор гормональной. Терапия, так сказать, кратность ее, длительность, это нужно делать только обязательно очно. Поэтому или делаете это со своим врачом, или это делаете с оперирующим хирургом, или если это нужно от меня какая-то помощь, значит, нужно приезжать на консультацию, и мы с вами обязательно определимся. Так, уже начинают поступать вопросы. Прекрасно, что мы сразу, так сказать, уже... Приступаем непосредственно к реализации нашего прямого эфира. Что такое гистероскопия и биопсия эндометрия? Гистероскопия – это осмотр полости матки. Это делается с помощью специального устройства. Вводится оптическая система в полость матки, раздувается сама полость, чуть-чуть расширяется жидкостным раствором. И врач, глядя на экран, на монитор, с видеокамерой переводится изображение полости матки на монитор, осматривается Полость вот, и при необходимости, если есть какие-то измененные участки или, например, репродуктологи ставят нам сразу задачу, даже при неизмененной визуально слизистой сделке сделать гистологию, берутся специальным инструментом гистологии со слизистой матки. Сказать, это для определения, если мы говорим о бесплодии, как правило, делается иммуногистохимия, ГХ, да, чтобы понять вид эндометрита, то есть воспалительных изменений бывает разный, выбрать правильную тактику лечения и спрогнозировать в плане ИКО, насколько будет эффективен результат, если мы видим какие-то изменения в слизистой оболочке то прежде всего мы исключаем плохие онкологические вещи, да, то есть мы берем гистологию из этих участков, чтобы понять, что за диагноз и какую тактику лечения уже данной пациентки выбрать. Так, двигаемся дальше. Какие у нас еще вопросы есть? Я сейчас отвечаю в Инстаграме. На одном УЗИ сказали эндометриоз, на другом УЗИ воспаление. Непонятно, что делать. Если есть у вас какие-то сомнения, вы делали УЗИ в разных местах, я советую вам сделать МРТ-энс. Лучше сделать МРТ с контрастом и оптимально это сделать с 5 по 7 день цикла. И вот, сделайте это исследование, вы можете прислать мне сюда все свои УЗИ, данные МРТ, и я вам дам конкретный ответ, что на самом деле у вас есть и в какую сторону нужно двигаться. Дисплазии шейки матки лечение не было назначено. Но при дисплазии шейки надо обязательно брать биопсию. То есть, как правило, берется такая циркулярная биопсия, это может, может быть или мини не или полноценная большая конизация шейки матки. Этот участок дисплазии надо обязательно удалить, убрать. А на гистологии надо понять, что резекция сделана в пределах здоровых тканей и участки дисплазии не остались в шейке, потому что из дисплазии развивается рак шейки. Да, мы обязаны этот участок убрать. Далее обязательно нужно выяснить, что привело к этой дисплазии. Как правило, это всевозможные типы ВПЧ, вирусной инфекции. Если они есть, то постараться эти, так сказать, ВПЧ надо вылечить. Понятно, что не всегда удается это процентов сделать, но вирусную нагрузку нужно снять и получить, так сказать, ответ. О том, что вирусов в настоящее время у нас в организме нет. Это будет профилактировать непосредственно рецидив этой дисплазии. Так, на личные вопросы я здесь не отвечаю. Двигаемся дальше. Так, двигаемся, двигаемся. Со всеми здороваюсь, приветствую, те, кто есть. Возраст 36 лет, не поп... значит субсирозный узел по задней стенке 4 сантиметра. Врачи говорят, наблюдать сложное расположение, что делать. 4 сантиметра тот размер узла, который необходимо оперировать. Это миома размером с матку. Да, то есть нужно понимать, матку у нас в норме 4 см в диаметре, тем более, что если сложное расположение узла в данной ситуации, то лучше брать, пока он меньшего размера, чем убирать этот узел 8, 10, там 12 см в диаметре. Так сказать, при сложном расположении это хирургически будет сделать еще более сложным. То есть риски развития осложнений как раз они будут возрастать в данной ситуации. Сейчас это можно сделать лапароскопически. Я, например, это сделаю по своей бескровной методике с средним пережатием артерии. Специально была эта методика разработана для какого Раз этих сложных локализаций миоматозных узлов, чтобы бескровно, спокойно все это делать. Поэтому вы можете мне прислать свои УЗИ сюда в Директ, я вам там развернутый ответ, что и как это можно сделать, сколько это будет стоить. И если вы примете решение, я прооперирую и помогу вам. Так, двигаемся дальше. Если удалить оба яичника, можно жить полноценной жизнью. Есть плохие последствия, лечь на общий организм женщины. Если у вас уже наступил климакс, то, как правило, никаких последствий для организма нет. Вот. Если у вас климакс не наступил, вы молодая женщина, то удаление двух яичников приводит к хирургическому климаксу. Вот. Естественно, что без заместительной гормональной терапии мы будем ощущать определенное воздействие на организм, отрицательное. Да? То есть будет колебаться тонуса. Судистый у женщин, приливы, жар вот, Изменяет состав э, кожи Волосы меняются так сказать, э, Слизистые оболочки Половых органов да, так сказать, Есть риски развития Пролапса то есть, есть определенные э, воздействие на организм Как при климаксе да, Естественно, что если это не онкологическое заболевание То надо обязательно начинать применять ЗГТ Если это онкология, то только с онкологом Определяться нужно, можно или нет И в какие сроки можно назначить за Но здесь уже, если речь идет о раке яичника, выбирать уже не приходится, выбираем жизни, а не, так сказать, прям качество жизни. Так, для ЭКО эндометрии сколько должен быть? Это вы определитесь непосредственно со своим врачом ЭКО, так сказать, репродуктологом, кто вами занимается, да, какая у вас ситуация, какой у вас возраст, проводилась стимуляция или нет, то есть какой у вас АМГ, гормональный фон, и она вам определит, то есть до какого степени нужно обязательно, так сказать, заниматься своим эндометрием. Так... Что такое эндометрия? Спрашивают. Эндометрия это слизистая оболочка матки, это внутренний слой, это сказать он носит, ну, имеет как функциональную часть, да, которая у нас отторгается ежемесячно во время слизистой во время месячных, да, так и базальная часть, то есть, это, которая остается у нас. Постоянно и откуда этот функциональный слой растет. Да? Сравнить можно эндометрии с нашим газоном, условно говоря, на улице. Да? То есть есть вот его основание, дерн, откуда вырастает а, непосредственно он сам. Да, так сказать, и при, ежедневной, при еженедельной стрижке да, мы снимаем определенный слой, но газон никуда не девается, из не него. Растет, так сказать, новая эндометрия. То же самое происходит во время месячных у женщин. Да? То есть, вот этот функциональный слой уходит, базальный слой остается. Так, рада встрече, и я рад с вами встрече. Двигаемся дальше. У нас двигаемся дальше. Беременность после промонтофиксации и ушивания диастаза. Возможно или нет. То есть, как правило, диастаз, если правильно зашит сетчатым имплантом, проблем тут вообще никаких нет, мы разрешаем беременеть, и вопросов никаких. Да? Если мы говорим о фиксации, то лучше в данной ситуации беременностью не заниматься, потому что беременность может разрушить абсолютно созданную всю конструкцию там, и будет в данной ситуации рецидив, и нужно вас будет оперировать повторно. Диастаз проблем никаких нет. От чего кисты на селезенки, поджелудочной железы. Наверное, имеется в данной ситуации у вас врожденный поликистоз, который так сказать, определяется именно генетическими особенностями вашего организма. Да, ничего здесь делать невозможно. Только при увеличении больших размеров этих кист их необходимо удалять. Вот, или, если они начинают сдавливать структуру этих органов, да, которые мешают для их работы в этой ситуации, это хирургически убирается. Если кисты маленькие, то ничего делать не не надо, только динамическое наблюдение, никакого, к сожалению, лечения медикаментозного или какого-либо еще в данной ситуации этой проблемы не существует. После лапароскопии по удалению миомы через сколько можно беременеть? Ну, зависит от количества узлов от глубины раны, в среднем от 6 до 9 месяцев мы рекомендуем заниматься, начинать беременностью до 6 месяцев ни при какой миомоктомии мы не рекомендуем этим заниматься если у нас удалялось большое количество узлов, например 50, 60, 70 то мы, как правило, рекомендуем беременность через 12 месяцев после оперативного вмешательства добрый день, хорошего дня и вам хорошего дня отлично, как, когда люди друг другу Желают хорошего настроения и хорошего дня. 45 лет аденомиоз, бои в цикле. Через 88 дней последний раз. Опущение небольшой передней и задней стенки влагалища. Оперируйте опущение. Какие показания живот выбирает, как у беременной? Ну, в данной ситуации, если начинает путаться у вас уже месячные, надо проверить гормональный фон. Может быть, в данной ситуации а, уже речь идет о климаксе, да, так сказать, или о пременах паузе. А если есть действительно аденомиоз с увеличенной маткой, то есть смысл, наверное, удалить тело матки, оставить вам шейку, связочный аппарат, который фиксирует тазовое дно, и оставить яичники, чтобы не нарушать гормональный фон. Вот. А пролапс, конечно, нужно оперировать, если он беспокоит вас. Вид операции зависит от непосредственных изменений, которые у вас есть. Вас надо посмотреть на кресле, посмотреть, есть или нет опущения передней и задней стенки, что у нас опущение шейки так называемые есть или нет опекальный параллапс и в зависимости от этого выбрать объем оперативного вмешательства вы можете мне написать письмо все данные обследования свои сбросить вот, и я более-менее вам дам конкретный ответ, что в данной ситуации можно сделать. Если вы живете рядом где-то с Москвой, то можете ко мне приехать. Я посмотрю вас на кресло, сделаем свое УЗИ и уже выберем тактику оперативного лечения, непосредственно которое нужна необходима вам. Добрый день, у меня большая миома, растет живот, мешает, при этом чувствую очень обильный месячный. Конечно, у вас в данной ситуации надо оперировать. Пришлите мне свое УЗИ, полное, да, фотографию, описание, укажите. Вот эти перечислите жалобы, я вам дам конкретный ответ. Если у нас никаких изменений со стороны слизистой шейки нет, то в данной ситуации, конечно, вам можно сохранить орган матку при любом количестве узлов, при любых их размерах. Поэтому, если идет речь об органно-сохраняющем противомышленности, я вам помогу. Узел 3 см, субсирозный, интерстициальный, остальные мелкие, это плохо или нет. Мне 53 года, месячные то есть, то нет. Когда они закончатся? Но закончатся месячные, когда придет у вас окончательно климакс, так Сказать, это не я определяю, а природа ваша. Значит, Если у нас 3 см субсирозный узел, есть меленькие узелочки, которые клинически не проявляются, нет у вас никаких обильных кровотечений, то в данной ситуации ничего не надо делать. Просто проводите динамическое наблюдение. Обязательно в данной ситуации я бы советовал ходить к гинекологу по крайней мере хотя бы раз в, пол, в полгода. Следить за шейкой, следить за маткой. Вот, и далее уже можно будет через некоторое время посещать гинеколога один раз в год. Ставили Мирену полтора месяца назад. Первый месяц месячные были, а сейчас задержка. Нормально ли это? Могут быть задержки в данной ситуации. Я рекомендую вам сделать УЗИ, вот, обратиться все-таки к врачу, определиться, так сказать, какой возраст у вас, что у вас с гормональным фоном в данной ситуации, да, и посмотреть состояние полости матки, то есть с чем может быть связана задержка. Но еще раз о том, что при постановке спирали... Мирена – это может быть, то есть организм может в данной ситуации адаптироваться. Сколько стоит удаление мема? Мне 55 лет. Пришлите мне полное описание УЗИ, укажите возраст, еще раз свои жалобы. Можно сюда в Директ, можно на мой личный электронный адрес. Пучков, КВ, Собака, Mail.ru. И я вам дам развернутый ответ, так, так сказать, что нужно в данной ситуации сделать. Обязательно укажите, ходят месячные у вас или нет. Спасибо за хороший ответ, вы замечательный доктор, спасибо вам за оценку моей работы. Так, в инстаграме мы все ответили, перехожу в контакт, здесь уже много вопросов, прекрасно, тоже мы начинаем отвечать на эти вопросы. Сейчас я в начало перейду, так, отлично, начинаем двигаться. Очень рады вас видеть, Гузель, Наталья, здравствуйте, здравствуйте и вам, Это самое Елена Горбунова, так, значит, мне завтра на удалении полипа, у меня третий день цикла, Сделают или нет, ну, оптимально, конечно, удалять полип все-таки в последний день месячных или в первый сухой день, если у вас месячные 3-4 дня идут, то оптимальные проблем никаких нет. Если они все-таки идут 5-6-7 дней, то оптимально его удалять на 5-6-7 на, 6, на 7 день. Потому что так сказать, в полости матки могут быть еще обрывки эндометрия, мы можем там видеть кровь, вот, и это может затруднить врачу выполнение этого вида оперативного вмешательства. Чем опасные опасны кисты яичников? Если они носят органически нефункциональный характер, то из кист яичников может развиваться рак. То есть этим они опасность, если они большого размера, вот, то может наступить перфорация с развитием осложнением в виде перитонита, да, и опять будет это острый живот, поэтому в любом случае, то есть если это не функциональные кисты, мы за ними наблюдаем 1 два, максимум три цикла, на пятый, на седьмой день по циклу делаем УЗИ, и если мы видим о том, что у нас кисты эти остаются, конечно, нужно делать оперативное вмешательство и их удалять. Я это делаю все лапароскопически, можете ко мне обратиться. 11 октября была гистроскопия, до сих пор нет месячных. В чем может быть причина? Это может быть, то есть если гистроскопия сопровождалась удалением эндометрии в данной ситуации, да, то нужно время, чтобы это наросло. Да? То есть, как правило, для этого необходимо там, 28 дней. То есть, видимо, как раз где-то вот в эти дни должно случиться. Если у вас есть какие-то сейчас... Условно говоря, опасения. Вот в этой ситуации оптимально сходить и сделать УЗИ, посмотреть, что творится с полостью матки. Вот. Хотите, мне это УЗИ вышлите вот, или обратитесь к своему врачу? И будет все понятно, что происходит сейчас в полости после этой гистроскопии. Подскажите, пожалуйста, во время беременности можно пить омегу в капсулу? Да, можно пить, пейте, конечно. Так, можно получить квоту на операции вашей клиники. Извините, но, к сожалению, наша клиника по квотам и по ОМС не работает. Это не наша на иная, это, так сказать, не совсем государство хочет идти навстречу. Вот. И здесь мы вам оказать помощь по этой, в этой ситуации не сможем. У нас есть, так сказать, мы работаем с компаниями страховыми, которые готовы оплачивать индивидуально все страховые случаи. Поэтому, если у вас страховки там, условно говоря, СОКАЗ есть или еще какие-то компании, да, вы можете обратиться к нам. Вот, мы свяжемся с ними. И если компания страховая готова оплатить, то проблем в данной ситуации никаких нет. Значит, подскажите, пожалуйста, после миомоктомии врач назначил бусерлин, у него очень много побочных действий. Можно ли обойтись без этого? Да? Это то, что я вам говорил во время так сказать, прямого эфира с самого начала, что я не могу назначать или отменять а, гормональную терапию дистанционно. Вот. После миомэктомии мы агонисты, как правило, не назначаем, да, и бусерилин мы не назначаем. Это я говорю о том, что мы обычно делаем или нет. Просто в данной ситуации может быть сочетание у вас там миомоктомии, например, с выраженным эндометриозом матки или с наружным эндометриозом. Какие-то, может быть, есть неудаленные чеки, или узлов у вас много зачатков, мелких было там 100-120, например, в матке. В этой ситуации доктор может назначать гормональную терапию. Но опять... Это все индивидуально. Я никаких рекомендаций вам в данной ситуации дать не могу. Только с врачом. Значит, нужно ли удалить в дальнейшем миому матки при раке молочной железы? гормональным операция была химия впереди, гормональные там летки. В данной ситуации, я думаю, что вам, если нет выраженной никакой клинической картины со стороны миом в виде кровотечений маточных, да, то надо закончить вам лечение по раку молочной железы, то есть получить определенную ремиссию и в данной ситуации можно будет заниматься вашими миомами, да, и проблем никаких нет, сделать органсохраняющие оперативное вмешательство и удалить миомы, сохранить вам орган. Но а, до этого надо лечение онкологического заболевание закончить, то есть надо уйти в ремиссию, ну, по крайней мере, чтобы года два 3 прошло после вашего оперативного вмешательства. Так, двигаемся дальше. Добрый день, у меня субсирозные миомы до 5 сантиметров. Что делать, если начался цистит? Можно обойтись без операции. Если она у вас располагается на передней стенке, скорее всего, сдавливает как раз мочевой пузырь и приводит к нарушению мочеиспускания, то в такой ситуации, конечно, нужно удалять миому. Миомы 5 сантиметров – это размер узла больше матки. Вот. И в данной ситуации нужно ее убрать, чтобы функция мочевого, пузыря восстановилась, и легче с сеститом с вашим будет справиться, и самочувствие ваше будет значительно лучше. При этом матку можно и нужно сохранять. Можно получить консультацию территориальный Казахстан. Конечно, можно. Пришлите мне в директ сюда вот, или на мой личный электронный адрес Пучков, КВ, Собака, описание своей проблемы, укажите возраст, основные жалобы, прикрепите данные обследования, я вам дам ответ в Инстаграме, ВКонтакте и по электронке. Я отвечаю и консультирую абсолютно бесплатно, поэтому можете присылать. Как можно направить стекла на пересмотр в вашу лабораторию? Для этого надо связаться значит, с моей помощницей Ольгой 8, -8 222 22 10 87 9 8 5 22 10 87 Ольга. Вот. И она организует вам как раз пересмотр этих стекол. Можете параллельно продублировать письмо мне, оставить свои координаты, электронка, естественно, будет свой телефон. Вот, и все, она свяжется с вами, и мы обязательно все вам организуем, и при необходимости да, можно будет сделать и консилиум если понадобится какая-то хирургическая помощь, то я готов включиться и помочь в этой ситуации. Добрый день, желаю всем крепкого здоровья, Мария желает, и вам тоже. Так, здравствуйте, доктор. Если пузырь ставит ставят холецистит и желчно-каменные болезни, желчь не функционирует. Что делать? 100% надо этот пузырь удалять, то есть он у вас уже не работает, желчь идет помимо этого пузыря. Он оказывает функцию некого хранилища да, желчи и дополнительного выбрасывается порции желчи при питании. Но в данной ситуации у нас отключен, то есть, считай, кранчик выключен и представляет собой только скопление камней и, так сказать, скопление инфекции. Кроме развития осложнений, в дальнейшем ничего хорошего от него ожидать не надо, вот, он не работает, поэтому его удаление вообще никаким образом не скажется на работе вашего организма, да, уже организм адаптирован, так сказать, система желчи истечения адаптирована к его отсутствию, поэтому спокойно его удаляйте, проблем никаких нет при жел я могу вам это сделать и через один проков в почной области лапароскопически так сказать совсем мало инвазивно а, а, к вам записаться через Ольгу да Пожалуйста, 8985-222-1087. Вот, вы можете записаться, проблем никаких нет. Значит, здравствуйте, где вы находитесь, если ли квота? Мы находимся в Москве, швейцарская университетская клиника. Я уже говорил, к сожалению, клиника по квотам не работает. Сумму мукозные мематозные узлы, один-второй тип по классификации фьюга до двух сантиметров в сочетании с диффузным аденомиозом. Эти узлы нужно обязательно удалять, убирать. Вот, пришлите мне так сказать, полное описание своего УЗИ, укажите возраст, основные жалобы, то есть, чтобы понимание было, чем клиническая картина вызвана у вас именно мематозными узлами или диффузным аденомиозом, какие у вас репродуктивные планы, сколько вам лет, от этого зависит тактика лечения. Но заниматься вами нужно обязательно. В данной ситуации речь идет о Ксении, я отвечаю на вопрос ей. Поэтому присылайте мне более подробную информацию или на мой личный электронный адрес, или сюда в директ, и я вам дам развернутый ответ. Первая беременность на сроке 12 недель. Отмечается рост многокамерной цистоденомы, существующей до беременности. Вам надо обязательно следить за этой а, кистой гичника. вот. И если она растет, то в сроке от 16 до 20 недель, это с оптим... а, самый оптимальный срок для выполнения оперативного вмешательства во время беременности, безопасный срок, да, плод уже с... Формируется матка еще не таких огромных размеров, надо делать лапароскопию и удалять эту кисту. Я этим не занимаюсь. Мы беременных не оперируем, то есть это надо оперировать там, где есть акушерская клиника. Вот, и проблем никаких нет. Но если цистоденома и она растет, обязательно надо сделать оперативное вмешательство, напоминаю, с 16 по 20 неделю беременности. Спасибо за ответ. Дай вам Бог здоровья. И вам то же самое. Сколько стоит операция по удалению опухоли в молочной железе? Присылайте мне все свои обследования и данные, все зависит от, от локализации, стадирования, объема надо делать лимфоденоктомию или нет. Вот прям можете сюда в директоре, на мой личный электронный адрес, все, что у вас есть, маммографии, КТ легких, вот, так сказать, УЗИ, биопсии, там и прочее, прочее, укажите, возраст, жалобы, все, я вам дам развернутый ответ, что в данной ситуации можно вам сделать. Константин Викторович, как вы относитесь к БАДам, коэнзим, коллаген и так далее? Сами принимаете? Нет, я сам не принимаю эти препараты, перечисленные, отношусь к ним как просто к пищевым, есть вещи, которые могут, ну, скажем так, улучшить... Чуть-чуть состояние здоровья да, С точки зрения лечения болезней Как-то скептически отношусь к этому И а, никаких нет рандомизированных исследований Которые доказывают действительно их лечебный эффект Но для улучшения здоровья Для коррекции каких-то состояний определенных в организме С точки зрения там, биодобавок, каких-то минералов Почему бы нет? То есть это в сочетании с хорошей физической активностью Со сном, вот, с правильным образом жизни и правильным питанием даст свой определенный хороший эффект не отказали в операции по удалению кисты яичника так как у меня гемоглобин 103 про каких Показателей их нельзя делать. При таком гемоглобине 103 можно вполне делать оперативное вмешательство. Я не вижу никаких противопоказаний. Просто вас надо обязательно обследовать перед оперативным вмешательством. Вам сделать нужно колоноскопию, гастроскопию, потому что любая анемия – это прежде всего мы исключаем так сказать онкологические заболевания со стороны ЖКТ. Поэтому вам надо сделать КТ легких, КТ брюшной полости. Вот это нужно и по кисте, я думаю, в данной ситуации сделать с контрастом и все. То есть, если никаких других онкологических проблем не выйдется, вас можно и нужно оперировать, пожалуйста, мы можем это сделать. У нас в клинике я готов прооперировать вас, и проблем никаких нет. Кто и как признает страховой случай, чтобы попасть к вам на операцию СОГАЗ? Значит, для начала вам надо определиться вместе со мной, какой вид оперативного вмешательства мы будем делать. Вам надо мне просто прислать свои медицинские документы все на мой личный электронный адрес. Это я отвечаю Зинаиде. Вот. Пришлите мне полные, так сказать, выписки, если у вас есть из истории болезни, обследование, укажите возраст, жалобы, опишите проблему. Вот мы определимся с вами, надо или надо оперировать вас в каком объеме. После этого будет понятно, какие примерно затраты. Дальше, так сказать, с Агазом уже помощники с и определяются, готовы они или нет оплачивать этот в что, лечение в нашей клинике. все То есть делается здесь все просто, да? но начинать нужно с медицинской части. Да? Прежде всего нам надо вместе с вами понять, какой вид оперативного вмешательства вам необходимо сделать и нужно ли вам оперироваться в принципе. При подозрении пищевода Барета биопсию делали, делать после лечения ГЭР. Значит, биопсию можно делать в любое время, до лечения, после лечения. То есть, как правило, если есть пищевод Барета, консервативное лечение практически ну, в 90 случаев не помогает. Поэтому это никаким образом не будет влиять на результаты гистологии. Делать это нужно обязательно при любом подназрении на пищевод Барретта, да, При этом нужно делать гистологию минимум из четырех мест. Да, как бы потому что можно промазать, взять рядом, а, так сказать, это изменение метаплазии слизистой в биопсию не попадет. Мы выставим диагноз просто хронического изофагита воспалительных изменений. Вот, а на самом деле пищевод Барретта. пищевод Барретта это Боретта рак, мы об этом прекрасно знаем, поэтому с ним надо заниматься будет прицельно, поэтому минимум четырех мест нужно сделать гистологию, просите своего врача это сделать, вот если есть какие-то проблемы, вы недалеко живете, приезжайте к нам в клинику, вот мы под хорошим увеличением все возьмем и сделаем, то есть мы этой проблемой занимаемся. Так, двигаемся дальше. Три месяца назад удалили матку с миоматозными а, узлами. Через месяц на УЗИ киста яичника 5 см. Назначили силуэт, пропила 2 месяца. Вам надо делать контрольные УЗИ, определяться, как я уже говорил, в течение 2-3 месяцев а, с этой кистой. А, кисты могут возникать а, вне зависимости от оперативного вмешательства с маткой, без матки, в яичниках. Когда яичники работают, вот, и кисты возникать там могут. И тактика лечения, и а, оперативные и консервативные, такая же, как и с маткой. То есть это никаким образом не зависит от того оперативного вмешательства, которое было вам выполнено. Надо делать контрольные УЗИ, смотреть это самое, что с этой кистой происходит. Если она носит органический нефункциональный характер, там, термоидный, эндометриоидный или там, теста есть какие-то популярные разрастания или есть перегородки, тем более, которые копят, например, контрастное вещество, то в этой ситуации нужно обязательно делать оперативное вмешательство, лапароскопию удалять эти кисты и сохранять вам яичники у меня миомы делали эммы все равно месячные обильные долги до 15 дней, миома снова начинает Расти. В данной ситуации вы можете прислать мне свои УЗИ. Речь будет идти об или миомэктомии сохранением органа. Вот, а, сказать, если вы хотите его сохранить, или удаление тела матки, и при хорошей шейке сохранить вам шейку, и сохранить вам яичники. Да, но эммы не всегда эффективно. Я не очень люблю это оперативное вмешательство. То есть всегда стараюсь удалить проблему, болезнь, да, а не нарушать кровоснабжение органа, и пытаться думать, и гадать, так, так сказать, будет какой-то клинический эффект или нет. А сколько стоит операция, пригрыжая пищеводное отверстие диафрагмы вашей клинике? Присылайте мне все свои обследования. Вот. Не поленитесь, да, потому что вы хотите какой-то получить ответ, при этом пальцем не пошевелить. Пришлите мне гастроскопию, рентген пищевода и желудка с бареем, укажите вот возраст, основные жалобы. Может, вы получите ответ, что вам не надо делать никакого оперативного вмешательства а я вам дам рекомендации по лечению поэтому не избегайте совета, лучше дайте мне побольше информации, я вам отвечу, как данной ситуации лучше себя вести. У меня очень большая грыжа еще одно отверстие, диафрагмы в операции отказывает, мотивируя тем, что операция сложная, полостная, если нет угрозы жизни. Значит, практически 90% операций при грыже пищеводного отверстия диафрагмы любых размеров можно сделать лапароскопически. Присылайте мне, так сказать, свои все данные: рентген, пищевода и желудка с барием. Обязательно КТ грудной клетки, если действительно она большая. Результаты гастроскопии. Я вам дам развернутый ответ, что в данной ситуации можно сделать и куда двигаться. Значит, у меня СКР на фоне не совсем разберу ваши все сокращения кроме СКР, это Ольга пишет напишите мне более подробное письмо вот, или лучше напишите мне в директ а, и прикрепите данные обследования, да, потому что я думаю что здесь скорее всего речь идет не об оперативном мешательстве а хотите какой-то совет по тактике лечения, я вам дам развернутый ответ так, у нас вопросы вконтакте пока закончились переходим опять в инстаграм что у нас здесь накопилось Двигаемся до того момента, где я ответил на вопросы. Последние. Так. Сейчас двигаемся, двигаемся дальше. Практически нашел. Пока у нас всех хлопают в ладоши. Так. Так, так, так, так. Спасибо за хороший ответ, спасибо за консультацию. Все, я опять здоровый с теми, кто с нами присоединился. Следующий новый вопрос. Мне 54 года, постменопауза. Миома давит на мочевой пузырь цистит. Не в первый раз, что делать? Конечно, нужно в данной ситуации, так сказать, разбираться с вашей маткой. Вот, если месячные уже не ходят, и действительно объем матки большой, и она заполняет малый таз, и нарушает функцию мочевого пузыря, то есть смысл при хороших яичниках и при хорошей шее, Удалить только тело матки, вот, которая ответственно за вынашивание плода. Естественно, что она вам сейчас в постмина паузе не нужна. И если она приводит действительно к большой клинической картине, вот, то в данной ситуации лучше сделать лапароскопию, удалить только тело матки, и это улучшить всю анатомию в этой зоне у вас. И, так сказать, эти жалобы у вас уйдут. А это продолжение вопроса ставила Мирена за миомы и аденомиоза. Первый месяц я вам уже ответил на этот вопрос. Так, двигаемся дальше. Каким народным средством понизить холестерин в 60 лет? Ну, прежде всего, это э, правильное и разумное питание. Исключите жирную пищу всю... Вот, в данной ситуации исключаем свинину, яйца, орехи то есть везде, где есть жир растительного и природного происхождения. Да, так сказать, масло, особенно жиры, сливочные, там, маргарины и прочее. Все посмотрите молочку, которую вы едите, может быть много жира и в твороге, например, там, да, или какие-то вы, может быть, заменители там едите, много где пальмовое масло сейчас везде, то есть перейдите больше на такую хорошую растительную пищу, приготовленную на пару, вот в данной ситуации да, индейка, мясо, нежирные сорта рыбы, говядина, вот и пройдет буквально 3-4 месяца, сдайте холестерин и вы увидите, что он у вас уже значительно снизился, может быть придет и в норму, да, в данной ситуации вам никаких средств специальных лекарств принимать в данной ситуации не надо, понятно, что это сложно, я всегда говорю пациентам всем, то есть если мы хотим какое-то лечение, да, так сказать, то нужно обязательно поработать над собой. А многие пациенты думают, что вот так вот пришла к доктору, вот так раз, и в данной ситуации все у нас будет хорошо. Мы сделаем какое-нибудь маленькое оперативное вмешательство, я буду здоровый или там еще что-то. Но я всегда говорю, что нужно обязательно менять свой образ жизни. Да, если есть вредные привычки, исключать их, убирать алкоголь, убирать курение. Если вы неправильно питаетесь и сами реально понимаете это, но у вас не хватает силы, воли, да, надо все-таки постепенно изменить реально режим питания, и понять это, что это вы не на месяц, два, три делаете, а вам надо просто начать питаться по-другому, таскать сказать, всю оставшуюся жизнь, да, и попытаться получать удовольствие от этого, просто находить какие-то режимы, изменить режим физической нагрузки своей активностью, да, и попытаться испытывать удовольствие, не заставлять себя делать какие-то физические упражнения, да, а, так сказать, со временем найти, те физические упражнения, которые доставляют вам положительные эмоции, то есть позитив И вот это вот все в совокупности изменит вас образ жизни И, так сказать, будет говорить о том, что вы стоите на правильном пути в плане своего здоровья Больше 10 дней, как после еды, тяжести в желудке нет, отрыжки проходит, После жевания жвачки ничего не пью. несколько лет назад ставили гастрит вот. Вам надо, прежде всего, сделать гастроскопию Посмотреть все-таки состояние желудка, если есть какие-то там жалобы мы исключаем ну, всякие плохие вещи. Да, в желудке тоже самое, может быть, гастрит есть. Вот, и а, уже на, на основании гастроскопии можно сделать какие-то определенные выводы. Нужно делать какое-то обследование дальше, нужно делать какое-то лечение или нет. Вот, или вам нужно просто изменить характер своего питания. Вот, и может быть, п поменять еду и сделать ее какой-то более правильной. Спасибо вам большое, вы врач с большой буквы. Спасибо вам за оценку моей работы. А эндометриоз лечится только оперативно или нет? Ну, В данной ситуации все зависит от вида эндометриоза. Да? Эндометриоз бывает внутренний, да? то есть это эндометриоз матки, самой стенки матки. Внутренний эндометриоз бывает двух форм, диффузный и узловой. Диффузный – это мелко рассыпанные очаги, по эндометрию и в данной ситуации хирургическое лечение только при выраженной клинической картины если никакие лечения иные не помогают, то в данной ситуации удаляется тело матки вот. а так классических в 95% хороший эффект приносит постановка гормональной спиоперали Мирена вот. если так сказать, аденомиоз носит узловую форму то есть есть узлы как примерно миомы да? 2, 3, 4, 5, 6 сантиметров в диаметре, то это никакими лекарствами не вылечится. Нужно делать оперативное вмешательство или удалять эти узлы, как делается миомоктомия, и матку сохранять, и далее ставить спираль. Вот. Или удаляется тело матки. Если мы говорим о наружном эндометриозе, который находится вне матки, который находится на брюшинах, на яичниках, там, на трубе, на кишечнике, то в данной ситуации никакая медикаментозная терапия не помогает, и нужно только делать оперативное вмешательство удаляя эти очаги в пределах здоровых тканей это обеспечит отсутствие рецидивов в дальнейшем ну по крайней мере там в 98 процентов случаев да мы можем назначить медикаменты на время как правило это гормональные Терапия при наружном эндометриозе, это может снизить проявление этого эндометриоза, убрать болевой синдром, снизить количество там обильных месячных, но это не вылечит никаким образом вас от эндометриоза. Это временный эффект только на время приема лекарств. Далее, как только вы их отмените, все вернется вновь. Спасибо вам большое, желаю и всем здоровья. Спасибо и вам. Двигаемся дальше. А девочки, напишите сюда. Номер Ольги не успела записать. Значит, номер у Ольги восемь девять восемь, пять, двести двадцать два, десять, семь. Восемь, девять, восемь, пять, Можете мне писать сюда в директ, в Инстаграм, в, это самое, ВКонтакте. Вот или на мой личный электронный адрес Пучков Кв, собака, mail.ru, Он везде есть это самое. В интернете, скажите, если миома 6 см, ее удалять нужно или нет? Да, нужно удалять 6 см, это большая миома, гораздо больше матки, нужно делать оперативное вмешательство и лапароскопически ее можно убрать. У меня, как врачи говорят, миома 12 недель беременности, да, ее нужно обязательно удалять, убирать, вот, сказать, пришлите мне свои УЗИ сюда, например, в Директ, вот, я вам дам уже ответ, вот. Дальше, после лучевой, в малом тазу жидкость 20 мл, опасно это или нет, это может быть реактивная жидкость как раз на лучевую терапию в данной ситуации, да, сказать, ничего там опасного нет, 20 мл это шприцы, это очень небольшое количество жидкости. Мирену ставила в марте, выпала в июле, кто ставит, сказала, что сдвинулся, забеременела, а другой УЗИ ставит гиплозиендометрию. Может это быть или нет? Да, это может быть. В данной ситуации мне с трех ваших строчек разобраться сложно. Можете мне прислать все свои данные УЗИ до постановки Мирены потом. Вот, и мы будем разбираться с вами, чем можно в вашей ситуации конкретно вам помочь. Двигаемся дальше. Добрый день, камни в желчном, фиброз в печени, если удалите желчный, не будет ли хуже работать печень, если нет пока желчных колик, можно ли подождать сепаративным оперативным вмешательством? Ну, если, так сказать, удалять желчный никаким образом это не играет на работу печени, чтобы у вас понимало, было, понимание было в отрицательном виде, да? Но показания к колицестоктомии определяется индивидуально. Вы мне пришлите свое УЗИ. И, вот, и я вам дам конкретный ответ, что нужно в данной ситуации делать: нужно или нет делать оперативное вмешательство, удалять желчный пузырь по поводу желчно-каменной болезни. В 23 уже большая миома. Можно ли удалить лапароскопическое? Может ли она быть злокачественная? Очень волнуюсь по этому поводу. Присылайте мне УЗИ. Значит, если она большая, то оперировать вас надо обязательно, удалять миому надо обязательно, матку, понятно, надо сохранять обязательно. И это может ли из миомы вырастать рак? Крайне редко, но может. Вот, присылайте свое УЗИ, и я вам дам конкретный ответ, что нужно в данной ситуации сделать. В любом случае, мы орган вам сохраним. Так, двигаемся дальше, дальше, дальше, дальше. Машу всем ручкой, кто присоединились к нам. Обнаружили уплотнение в надпочеках. Сделал ПТ с контрастом, диагноз аденомиум доброкачественный. Можете перерасти злокачественно. Значит, в данной ситуации вам надо прежде всего сдать кровь на гормоны по да, выявить аденомы, это носит гормона активный характер или нет. Если это гормонально активный опухоль, то ее нужно оперировать вне зависимости от размеров. Если гормоны у вас все спокойные, да, то в данной ситуации можно проводить динамическое наблюдение. Обычно мы оперируем аденому, ну, начиная где-то с 3-4 см в диаметре. Может ли она перерасти в рак? Да, может. Так сказать. Но, как правило, это как раз при размерах 4-5 см. 6 сантиметров 1 2 сантиметра как правило не перерождается какие гормоны нужно сдать кортизол и альдостерон в крови кортизол и альдостерон в крови и суточные метанефрины в моче суточные метанефрины в моче вы можете это, это все прислать ко мне, и я вам дам конкретный ответ, что нужно делать. Эндометриоз, менопауза год, а с канзали пройдет, но живот болит и болит. Вот. Пришлите мне все свои данные УЗИ, оптимально в данной ситуации сделать МРТ малого таза с контрастом. Вот. Я вам дам развернутый ответ, нужно ли делать оперативное вмешательство. Эндометриоз может увеличиваться и в мено... Паузе и приводить к онкологическому заболеванию. У меня подобные пациентки были с ретроэндометриозом, которых я оперил в 50-52 года. И у них в самом эндометриоидном очаге оказывался рак. Поэтому в данной ситуации нужно обязательно пристально обращать на это внимание, сделать дополнительное обследование необходимой, да, сделать МРТ с контрастом, вот, и присылать мне свои результаты. Какие осложнения могут быть после года герниопластики большой послеоперационной грыжи живота? Сетка 30 на 30, к этой ничего не показала, только небольшую сетку.